Как оценить лояльность клиентов к своему банку? Для этого специалисты используют специальную NFC-технологию. О ней мы и пообщались с Дмитрием Яблоновским из JFK Украина. Mm -hmm. Что такое NFC-технология и как сейчас оценивать клиента по каким, может, параметрам? Mm. Ну, смотрите, как бы сейчас э, клиент в состоянии легкой паники находится. И, конечно, ну, как по мне, нужно разделять, как бы, э, во-первых, смотреть, соотношение того, в каком эмоциональном состоянии находится, и насколько это реально совпадает с тем, что происходит, с его финансовыми возможностями, как они меняются, конечно, нужно вот понимать, что, допустим, складчиками нужно работать намного больше, потому что они в состоянии легкого шока, они приходят, хотят убедиться, что они могут снять свои деньги. Большинство после того, как им говорят, что деньги есть, они, в принципе, их оставляют, но все равно нужно работать на упреждение, как бы, ну, то есть, и это касается, кстати, не только банков, уже паника, нужно сходить в любой супермаркет, посмотреть, есть ли там сахар, гречка на полках, но тоже, как бы, очень важно, чтобы нужно работать с отдельными группами клиентов, чтобы как-то сглаживать их, вот это эмоциональное тяжелое состояние. Есть ли какая-то универсальная оценка их, или в каждой компании, и каждому бизнесу приходится проходить... -то есть, есть тот Net Promoter Score, о котором я сегодня на конференции буду говорить, и который как бы является наиболее наверное, общепринятой э, оценкой. Он, в принципе, и действительно дает хорошие результаты. И плюс к тому, просто поскольку все уже привыкли, все уже используют, все понимают, на что это влияет, все, конечно, используют. Но тут важно понимать, что не только... вот. Этот NPS, то есть насколько человек хочет рекомендовать это, вот, то есть, есть интегральный показатель, но важно его уметь объяснить. Важно понять, чем он определяется, разделить эмоциональную, какую-то рациональную составляющую. Разделить его, то, что называется, на тачпоинты. То есть разделить, понять. Это вот какое-то хорошее или наоборот плохое отношение к бренду Оно скорее связано с, допустим, посещением физических магазинов Или это скорее следствие какого-то, возможно, негативного опыта Через контакт-центр, общение через сайт и так далее То есть важная вот декомпозиция вот, на тачпойнты, на типы взаимодействия и так далее, и так далее. В этом-то и заключается технология NMC? Ну, в принципе, скажем так, это уже следствие то есть если э, просто ну сам, сам, сам этот показатель, он э, был, сделан, был как бы, взят для того, чтобы объяснить, почему клиенты остаются с банком, магазином, э, телеком -оператором. то есть э, просто, что сделали как бы, в свое время, э, проанализировали, насколько вот этот ответ на вопрос будет, рекомендовать не будет, он определяет то, будет ли клиент оставаться с брендом, определили, что Net Promoter Score, он хорошо коррелирует, но ну, это как бы, с одной стороны, да какой-то одна вот сторона медали да? да одна сторона медали но дальше нужно смотреть как бы а что это определяет почему так да? то есть если мы получили высокий NPS это хорошо значит нас рекомендуют значит с нами будут оставаться нужно понимать в чем секрет этого успеха чтобы его закрепить наоборот если он низкий наш нет промоутер скорость значит мы должны понимать из-за чего это произошло и тоже должны его объяснять каким-то образом есть ли какие-то новые подходы в этом замена NPS или просто развернутая версия его ну надо сказать, что как бы прелесть самого индикатора в его простоте, понятно, что поэтому все равно вот сам вот этот индекс, его расчет, то есть когда мы берем, 22 вот задаем вопрос, он готов ли человек рекомендовать, разделяем на промоутеров, детракторов, промоутеров отнимая эндотракторов, он остается неизменным, как бы в этом простоте и вся прелесть, как бы. но вот то, чем его объяснять, как его объяснять, как объяснять определенное значение, это, конечно, модифицируется, есть подходы, вот, там, у ГФК свой, у других исследовательских компаний свой, здесь вот как раз очень большой простор, и здесь, как бы, клиент, заказчик всегда может посмотреть, выбрать и выбрать для себя какую-то методологию, которая в большей степени подходит. То есть это по факту одна стандартная методология, но индивидуальные подходы к ней, выборочные факторы? Да, она, она стандартная, и как бы даже как бы, вот, сложность ее простоты в том, что любой там, банк даже сам может, собственно говоря, проводить эти исследования. И Многие банки они с помощью контакт-центров. Но дальше вопрос: вот что с этим делать, как бы, да, получив вот эту вот одну цифру, как в анекдоте про приборы, да, что приборы, там что, там, приборы 200, а что 200, что приборы, как бы, так и здесь можно получить один, одну, один показатель НПС и дальше думать, что с ним делать. Как бы, вот там мы получили, допустим, не знаю, 30 процентов, много-мало, почему 30 процентов и вот, соответственно, вот, вот дальше как бы то, что, как я уже сказал, адаптируется и развивается это вот подходит к тому, как оценивать, что есть хорошо, почему хорошо и так далее. Об использовании NFC технологий для оценки и покупательской лояльности мы общались с Дмитрием Яблоновским из Джевки, Украина. Спасибо за ваше внимание. С вами был Гевки Небенц, специально для Дукаскопи Тв из Киева.